Началось все с того, что у моего мужа умер сослуживец Николай Петрович. Весь коллектив принимал участие в организации похорон. Муж мой поехал заказывать гроб покойному. Когда приехал, то обнаружил, что потерял где-то лист бумаги с меркой покойного. Тогда он сказал: А вы снимите мерку с меня? Мы спокойным одного роста. А ему ответили, так нельзя, сам можешь в ящик сыграть. Но муж только рукой махнул. Да ладно, я в это не верю. Ну его обмерили и сделали по нему гроб. Во время похорон у мужа случился сердечный приступ. В первую же ночь в больнице ему приснился сон, будто пришел к нему покойный и говорит. Ты не так замерил мой гроб, не тесно в нем лежать. «Поэтому я его тебе уступаю». А на сорок первый день после смерти Николая Петровича у мужа снова случился инфаркт. Лежа в больнице, он опять увидел сон. Сидит покойный Николай Петрович под подсобке и курит, а муж заходит туда и говорит, «Ты что, снова на работу пришел?» А на это умерший ответил, «Нет, я за тобой». Собирайся. А через месяц после этого, третий инфаркт унес жизнь моего мужа. Дорогие подписчики и гости, огромное вам спасибо за ваш просмотр этого видео до конца. А также сейчас у вас на экране появятся две кнопки, Нажав на левую, вы сможете посмотреть рекомендуемый для вас жуткий рассказ. А нажав на правую, вы увидите мой предыдущий аудиорассказ. Приятного вам просмотра и до встречи в следующем выпуске.